Здравствуйте, уважаемые земляки! С вами снова команда Зан Онлайн, передача разговора о политике со мной. И сегодня у нас в гостях Савр Дагинов. Ну, я думаю, что Саур не нуждается в представлении, поскольку он неоднократно уже был у нас на интервью, занимает активную гражданскую позицию, все читаем его посты. Человек, обладающий специальными познанием, знаю навыками, которые, ну, может, там сказать, нынешней ситуации. Сегодня мы будем говорить о ситуации вокруг компании Евросибойл, вокруг компании Комсомольскнефть. Это бывшая Нефть. Напомню вам, дорогие друзья, то, что 20 апреля в 4, 5 часов утра был произведен рейдерский захват компании Евросибойл, ну, объектов как компании Евросибойл и Комсомольскнефть. Это Представителями ЧОПа, ЧОПа из Дагестана. И мы в соцсетях, в телеграм-каналах данный вопрос подняли, после чего было проведено оперативное совещание. Спустя три дня было проведено оперативное совещание у главы Республики Калмыкия, где нам должностные высшие должностные лица, в том числе правоохранительных органов, органов, доложили нам о ситуации по Евросибойлу и компании Комсомольской. Нефть. Саур, ты в этом очень разбираешься, я знаю, ты даже э, документы изучал определенные, встречался со, со специалистами. Мне бы хотелось, чтобы мы в рамках данной передачи, в рамках данного интервью рассказали подробно, дали понять нашим подписчикам, зрителям, та, то есть объективную ситуацию, которая на сегодня есть. Ну, для того, чтобы дать оценку, происходящему в этой сфере, надо чуть-чуть углубиться и историю. Вообще, эта компания, бывшая «Каломнефть», которая сейчас называется Еваси Бойл, там, по-моему, шесть компаний уже образованных на базе «Каломнефти» бывшей, но у них всех бенефициар один – это господин Цитаров, гражданин Цитаров, который находится сейчас в федеральном розыске за попытку удачи взятки. Там возбуждено несколько уголовных дел, насколько я знаю, и последнее уголовное дело было по факту Великского захвата. Да? Ну, вообще, что хочу сказать. «Каломнефть» э, с советских времен э, еще она была основной бюджетообразующей э, компанией, которая приносила основную долю доходов в бюджет республики. Да? И э, э, на данный момент... Э, Конечно, когда вся вот эта отрасль нефтедобывающая, она криминализирована, республика не получает никаких абсолютно доходов ни в виде налогов, ни в виде каких-то еще финансовых отчислений. Она не контролирует вообще эту сферу. То есть любой глава, который был бы заинтересован в наведении порядка, в пополнении доходов бюджета, тем более при такой ситуации, когда в какой находится бюджет республики, а у республики госдолг более 6 миллиардов, основная задолженность это перед коммерческими банками. Он, конечно, бы задумался сразу о реальных мерах по декриминализации нефтедобывающей сферы. Я тебе перебью, что ты имеешь в виду, криминализованное, криминальные? Ну, что я хочу сказать, у нас э, эта нефть, она э, добывается, вывозится и продается э, нелегально. То есть, э, э, эти компании, которые занимаются там, подставными фирмами, которые якобы там... От, потому что Евросибойл после выездной налоговой проверки находится э, в стадии принудительного банкротства. Там выездные э, налоговые органы провели выездную новую проверку, и до начислили миллиард шестьсот недоимых задолженность по налогам перед бюджетами всех уровней. Да. И вся <coughs>, получается сейчас, что вот эта деятельность по нефтедобыче и по реализации добываемой нефти, она как бы находится за рамками закона куда она продается -то? куда она выводится кто контролирует правильно ли я понимаю ты хочешь сказать то что имея задолженность перед бюджетами 1 миллиард шестьсот они продолжают торговать нефтью но бюджет задолженность не уменьшается я хочу не оплачивать вот, да? я вот подвожу к этому да? то есть э, все это время э, нефтедобыча и реализация этой нефти она не прекращалась она велась. У нас возникает вопрос, как такое могло вообще быть, да? Почему это происходит? Не сам по себе напрашивается ответ – это коррупция всех органов власти, в том числе силовых, да? То есть получается у нас, что все все знают, Мы никто ничего, ничего не делает, не делает да? Нефть как продолжали варовски добывать и вывозить, все даже знают, куда ее вывозят, ее вывозят в соседнюю республику в Дагестан на Самоваре. То есть, я не думаю, что наши силовики не обладали этой оперативной информацией. Да? Потому что такой объем нефти там, в день, насколько вот я знаю, там около от 8 до 10 КАМАЗов. То есть... Но тяжело не заметить, да? Очень тяжело не заметить. Но однако, все это время это все продолжалось. У меня не находится никакого другого ответа, как это... Есть... Тут есть большие вопросы. Правоохранительным. И правоохранительным органом органов власти. Почему? Потому что при, когда республика находится в таком тяжелом э, социально-экономическом положении, когда такой огромный госдок, почему ничего не принималось для того, чтобы э, вот эту бюджетообразующую отрасль э, поставить под контроль, навести порядок. В первую очередь надо было поставить вопрос о реализации добываемой нефти. Ну, либо же, она шла, в, она реализовывалась, и эти денежные доходы шли в доход государства в счет погашения задолженности да, по налогам, да, либо, да, да, э, либо мы оставляем все как есть и какие-то непонятные мутные личности да, э, занимаются непонятно. Поэтому, я говорю, эта вся отрасль, она криминализирована. То есть в сухом остатке мы имеем то, что у нас есть задолженность по налогам один миллиард. В Никто не за это, то есть и нам это задолженность никто не багажает, они а продолжают добываться и вывозиться. Понимаешь, тут надо отдать должное и налоговым органам, которые все-таки, несмотря на давление со стороны и бывшего руководителя, и нынешнего, они все-таки начали эту выездную налоговую проверку, провели ее и закончили. Там, насколько я так знаю, было огромное противодействие. В доведении до конца, да, со стороны властей. Я не знаю, чем это обусловлено. Они в первую очередь должны были быть заинтересованы. То есть я хотел тебе задать вопрос, ты забежал вперед. То есть как ты оценишь деятельность вообще, вот, действия на налоговое орган? То есть ты оценишь, как положительное? Ну мы на, по фактам, мы оперируем фактами. Те факты, которые вообще известны. Да? У нас есть по факту уже проведенная выездная налоговая проверка, доведенная до конца. Есть доначисленная сумма недоимки миллиард 600 есть поданные иски в арбитражный суд и сейчас идет процедура процессуальные процедуры там связанные там с апелляционным обжалованием там, то есть это дело в судах это дело не быстрое, да то есть в данном случае я думаю ну налоговые органы в рамках своих полномочий ну, поскольку я в этой сфере немного разбираюсь они проявили, конечно, максимальную должную, как сказать, требовательность. По факту у нас есть доначисленная сумма недоимки. Но по факту у нас же есть и нелегальная нефтедобыча. Она все это время продолжалась. А, которая могла, если... И это все привело к тому, что какие-то полукриминальные личности из соседней республики с какими-то нарисованными мошенническими документами, попытались у одного жулика э -э, рейдерски захватить вот те активы, какие у него были на нашей территории, да, там в поселке Комсомольский. Насколько я знаю, компания Комсомольская нефть. И ну, что сказать, это коррупция и бардак полный. То есть, чем хороша эта ситуация для нас, как для жителей? Здесь? Она ничем для нас не хороша, вообще не хороша, пока эта нефть, добываемая на территории Калмыкии, пока мы не будем, наша республика не будет что-то получать. Я думаю, ресурсом. наоборот, она хороша тем, что она сейчас... Вылезла, появилась, появился общественный резонанс, то, что мы обратили внимание, и, и если будет определенный Понимаешь, общественный контроль, обще, определенный общественный контроль, то мы сможем да, дальше как бы, в рамках общественного контроля влиять на ну, тот, Я надеюсь на это. Я этот вопрос поднимал. Я еще думаю, что еще это и хорошо. При прежнем главе республики ПРО я поднимал вопрос, пока он нефти и в сети писал, и направлял официальные запросы, и правоохранительные органы направлял. Я хочу сказать, у меня такое ощущение, что вос и ныне там, да. Да, эта ситуация имела резонанс, но посмотрим, что будет дальше. Пока выводы делать рано, да, ну, это же надо увязать и с общей социально-экономической политической ситуацией в республике, и вообще э, с тем, куда мы движемся, и что здесь будет происходить. Да? Э, поэтому на данный момент ну, следствие разберется, следственные органы разберутся, будем надеяться, что они доведут это уголовное дело до логического конца, выявят всех виновных, всех бенефициаров. Но э, здесь э, что хочу сказать вообще это было бы невозможно И, Вот осуществлять вот такую деятельность, добывать нефть таким варварским способом загрязняя степь, вывозить эти объемы куда-то да, в маленькой республике если... Да? если бы не было коррупционной составляющей то есть грубо говоря, просто молча давали добро ну, тихо, говоря, тихо, тихо объем, да. говоря, И в первую очередь надо разбираться в этом. Я думаю, ну, силами местных органов, я думаю, мы здесь не разберемся. Без привлечения внимания Москвы ну, и вышестоящих лиц. А для того, чтобы, как сказать, это понять, чтобы это внимание было направлено и правильно, было направлено в, прав, в правильном ракурсе, всегда э, нам надо всем понять э, что вообще куда мы движемся вообще, а Какая общество, сейчас ситуация да? общество должно знать что происходит общественность э, потому что это все долгое время находилось как бы в тени и мы не вообще не понимали что происходит э, в этой отрасли кто является хозяином бенефициант куда э, Продается эта нефть. Я же говорю, хорошо, что это вышло на это да, то есть Чем больше будет общественный резонанс, тем лучше. да Потому что наше общество должно знать, что происходит в республике, да? куда мы движемся. Что делать дальше? Конечно, Общественный резонанс будет иметь определенное давление, да. Но посмотрим, что будет, пока мы наблюдаем, кроме каких-то совещаний и общих слов, мы наблюдаем полное бездействие. Я бы сказал, преступную халатность. Все да. понятно. Спасибо тебе за разъяснение по этой ситуации. Ну, теперь давай поговорим о ситуации в республике в целом. Пути выхода, куда движемся, почему это происходит, на твой взгляд. Ты всегда делаешь хорошую аналитику, вот пользуясь случаем, я задаю тебе вопрос, что сейчас происходит, по твоему мнению, за эти два года, за два года правления нового, yeah. главное... ну, Тут два вопроса а, напрашиваются. Куда мы вообще вот движемся? Ну, куда? Да. Вот что происходит надо... и куда мы движемся, и что вообще надо yeah. делать? Три вопроса. Yeah. Куда, что вообще происходит, куда мы движемся, и какие цели преследует федеральный центр, игнорируя ситуацию в республике. Я считаю, что федеральный центр более 27 лет игнорирует вообще политическую ситуацию, экономическую ситуацию, и тотальную коррупцию и бесправие полное. Да? Но эта ситуация в целом по России, она, конечно, непростая, но я не хочу рассуждать в целом о России, мне ближе моя родина, аументе, да. Конечно, меня это все беспокоит, и я очень долго за этим смотрю, и какую картину мы видим. да, При нынешней политической ситуации в системе да, наше население, оно лишено права выбора. То есть за счет каких-то там законодательных ухищрений, то есть мы не можем не выдвинуться. Ну, свой... Избирательных да, прав, да? да? Избирательных прав, они ограничены. То есть, То есть мы искусственно... наблюдали это на последних выборах главы. Искусственно создаются механизмы, которые препятствуют. Тут же муниципальный да. фильтр. Да, когда человека можно под любым основанием там, ну не собрал подписи, да, обвинить в том, что там двойные подписи и снять его с выборов, да, это да. что такое? Это барьеры. То есть заранее уже ставится барьер, который не допускает неугодных власти кандидатов. да? Мы об этом много говорили, это понятно. Ну, то есть, а по факту получается, на наш, наши граждане, наше население лишают права, лишают права выбрать себе путь развития. Это немаловато, это наше будущее. Мы теряем годы. Мы за 27 лет уже выросло там целое поколение Да, это целое поколение целое поколение и я хочу сказать к чему это все привело это привело к тому что республика превращена в резервацию социально-экономическую резервацию республика социально-экономическая а сейчас уже можно говорить и политическая катастрофа до да? основной результат э вот этой социально-экономической катастрофы, это огромный отток миграции населения. Для нашего маленького народа, калмыков, у да, нас чуть более там, 140 тысяч человек по последней переписи. Да? Калмыков? Да. 270 тысяч. 270 тысяч. Да. Это общее число населения республики. Mm -hmm. Ты путаешь. Mm -hmm. А, да. Общее число населения республики. У нас же не только калмыки, но я хочу сказать: для нашего народа: это чревато вообще полной ассимиляции, исчезновением. А, то есть тут уже надо бить тревогу и вообще ставить вопрос о нашем будущем. Сохранимся ли мы как нация, как это нас, да, волжские калмыки. Поэтому тут ситуация, она на самом деле она Критическое. Дальше наблюдать молча за тем, что происходит, у нас просто нет времени, у нас нет просто прав. И ради будущего наших детей, чтобы сохранить нашу родину, ту землю, которая нам досталась от предков, нам надо за нее биться. Тем людям, кто понимает, что происходит вообще на территории республики, вообще что происходит вообще в республике, и здесь, конечно, немаловажно и ваша деятельность, твоя, в частности, деятельность, Максим тоже. И поэтому те вопросы, которые поднимаются в рамках этой передачи, они доносятся до нашего общества, находят отклик. Да? И здесь это имеет свой результат. Я вот наблюдаю, в последнее время очень много земляков проявляют свою гражданскую позицию. Активность, да, они... Раньше не боялись это говорить. Боялись. Сейчас, мне кажется, уже, уже все, предел вынужден. Мне кажется, так вот, я а так... Что, что предел? Нас разули, раздели под шумок, под всякие разговоры, выгнали из дома mm -hmm. Хосеншалурбасад. Свои же? Свои же, да. Свои же. И на все четыре стороны нас, грубо говоря, погнали. То есть... Куда дальше еще? Нас из своего дома выгнали. Мы здесь не можем нормально вернуться, найти себя, найти свое место в жизни, реализовать себя. Очень тяжело. И поэтому у нас сам, самая большая проблема – это отток населения, это миграция. Миграция, и мы там растворяемся. Все. Да. На, на как такового может исчезнуть. Да, это, это, это пахнет риском того, что окончательной ассимиляции, окончательного исчезновения нашего этноса. Здесь я с тобой полностью согласен. Что делать? Что делать? А теперь я хочу сказать, что я вижу. Да? Прежде всего, нам надо поставить вопрос перед федеральным центром. Да? Не только там по социально-экономическим проблемам, по политическим, там, по проблемам нефтян. Газ зашили надо поставить вопрос. Вообще, каких целей добивается федеральный центр, полностью игнорируя социально-экономическую политическую ситуацию в республике? У нас просто нет, нас игнорируют. Да? У меня такое ощущение, что в республике какой-то эксперимент проводится, там, окно... Авертона, да, называлась такая теория в свое время, когда общество приучает каким-то таким извращенным вещам, асоциальным. И так, подают, да? что это нормально. И, да? и подают, что это нормально. Вот нам потихоньку, небольшими дозами вот внедряют в голову, разрушает нам менталитет, разрушает нравственность, да, и заставляют с этим смириться. Многие просто молча наблюдают. И соглашаются? Ну, может быть, где-то ну, они думают, а что я сделаю? Что я один сделаю? Да. Мне многие говорят, а зачем ты это все говоришь? Зачем ты это пишешь? Вот тебе зачем больше? Даже мы его И зачем ты это говоришь? Ну, Вы не видите, могу вообще? промолчать, потому что я не могу молча наблюдать, как э -э у меня воруют годы жизни. Как мою родину, как мою республику превращает, как население превращает в биомусор. У нас воруют город жизни. Сейчас я задам тебе очень важный вопрос. Зачем тебе это? Лично мне? Mm -hmm. Ну, это мой выбор. Ну, почему ты делаешь такое? Ну, у меня такие принципы жизненные. И я считаю, я неравнодушный, я не могу промолчать. Я и раньше говорил, и не только вчера я это говорить. И прежнему главе я говорил. И у меня была возможность вести диалог с разными нашими начальниками. И когда я возглавлял в Москве калмыцкое землячество, и на региональном, и на федеральном уровне, я говорил о тех вещах, о которых я сейчас говорю. То есть я не вчера, не сейчас начал это все говорить. У меня ситуация в республике беспокоила... Ну, не знаю, уже последние лет 20, наверное, когда я уже стал ну, более-менее зрел, стал понимать, что происходит, стал себе задавать вопрос, вообще куда мы катимся. Пути выхода, сам. Вот я начал говорить, угу. мы должны поставить перед федеральным центром вопрос, что, какую цель. Я пока вижу, что здесь цель это полный демонтаж субъекта республика как субъекта федерации. И все к этому идет? Да, да? потому что никакого равноправия у нас уже нету. Ну, какое может быть равноправие, как когда какой-то э, представитель власти, там, пересидевший там э, во властном кресле, представитель партии власти, э, берет, публично обвиняет весь наш народ в таких фактах, выдуманных. Да? И... Ну, я не буду говорить про все это знают, да, про все случаи должны. Штыгашева, да? и мы, вот лично я, допустим, многие мои земляки обращались и в следственные органы, в суд, там даже не провели процессуальную проверку. Вот я сейчас добиваюсь, чтобы провели процессуальную проверку и дали мне основания отказ возбуждения уголовного дела, а мне присылали какие-то, целый год я обжаловал отписки. эти отписки, встречался с руководством главного следственного управления, и мне присылали какие-то отписки то есть я хочу сказать это о чем говорит это говорит о том что нас калмыков просто нету нас нет нас нету как народа который имеет равные права нас не слышат мы куда-то обращаемся везде глухая стена ничего не добьешься нас по телевизору могут оскорбить, назвать дурачьем, назвать там территорию Калмыкии в новостях могут показать, как территорию там, Астраханской области. Это что такое? Я с этим сталкивался не раз, я... и судился с телеканалами, и ходил на эти федеральные телеканалы, заставлял их извиняться официально. Ну то есть я хочу сказать, нашему обществу это постепенно насаживается. Что по телевизору показывают, ну, калмыки такие-сякие, дурачие оборванные, оборванные. Это его, как вы по федеральному телеканалу такое допускаете? Ладно, пусть это будут не калмыки. Нельзя про любой народ так говорить. Пусть даже два человека этих представителей этого народа будут. Нельзя оскорблять. А у нас это допускается на 100 миллионов аудитории Первого канала. Известный телеведущий обзывает нас дурачем. Что это такое? Он вообще не знает ни истории, ничего. И это, это происходит все на наших глазах. Uh -huh. У нас какой выбор? Молча наблюдать? Или uh -huh. проявлять какую-то активность в отстаивании своих прав? Мы уже последние там 17 лет молчали, молчали, молчали, молчали. К чему это все привело? Мы еще 9 лет промолчали. В итоге мы 26 лет молчали. Uh -huh. Сейчас нам еще 5 лет надо промолчать, да? И куда мы прикатимся, многие просто эти пять лет не доживут, они исчезнут, поколение. или уедут, или, или сопьются, или потеряются в жизни. Да? Тяжело вот такой ситуации, в такой атмосфере жить, найти себя. Да? И поэтому более-менее активной части населения, думающей части населения, с активной, пассионарной все-таки надо как-то, понимаешь, я сейчас вот, вот идти официальным путем там пытаться, чтобы партия власти... Ну, ты видишь, наша Единая Россия в Урале, как она себя ведет. Она ни одной проблемы, которая беспокоит наше общество и республику, да, там не поднимается. Кроме вот этих восьми депутатов, восьми депутатов... Россия, да, да. Сарасана Бакинова и Арслан Борисович Кузьминов, они, конечно, борцы. И потихоньку перестраиваются же общества? Ну, я думаю я, думаю, я думаю, я хочу обратиться к нашим землякам, тем депутатам. Вы же депутаты будете не навсегда, и чиновники наши там что стоящие. Вы не навсегда будете и депутатами, и чиновниками, да? А, ну, потом а, будет вопрос, а останетесь ли вы сынами и дочерями своего народа? Там слишком высокая цена будет всему этому, да? Когда тебя будут презирать, когда тебе в лицо будут говорить, что ты вел себя как подонок, как предатель и мерзавец, ну, это не та цена. Если вы понимаете, о чем я говорю, да? А теперь я хочу продолжить про мысль там, о том, куда мы движемся. Для того, чтобы... Понять, что делать, надо понять, куда мы движемся, да, и поставить вопрос перед федеральным центром, какие цели он преследует. Вот насколько я вижу по тем фактам, которые сейчас происходят, это идет демонтаж тихий, подлый демонтаж субъекта, по да. субъекта. Нас фактически лишили контроля на нашей территории, все территории, те управления федеральных органов власти, они почти все переподчинены. У нас в остальных территориальных подразделениях, почти во всех, назначены варяги. Кадровая политика, которая происходит в этих структурах, она вообще безобразная. Там выдавливаются оттуда профессиональные местные кадры. Остаются только угодные, либо те, кто там может приспособиться да, под требования этих временщиков. И что в итоге? В итоге профессиональный уровень вообще управленческого класса республики, он ниже плинтуса докатился. Что вот это, это, это только часть проблем, да, это вот то, что касается той ситуации, которая у нас... В, нас лишили полномочий, да. У нас э, уничтожена банковская система на территории республики, у нас нет э, э, самостоятельных э, региональных банков, у нас нет даже филиалов, у нас какие-то подразделения, офис. там, доп. офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные, операционные офисы. офисы да? То есть э, полноценной банковской системы, которая смогла бы там проводить какую-то э, кредитную политику там, э, системную, у нас нету. Эта проблема такая, она многогранная. То есть э, на этом фоне идет э, планомерное зак э, закредитование населения республики. Да, население республики, обладая низкими доходами, да? при высокой безработице, при самых низких доходах, у нас самая высокая закредитованность. Да, согласен. Да, То есть это наш бич. И никто ничего с этим Людей ввергают в тотальную нищету. Просто. Это беспросветная тотальная нищета. Что остается нашим землякам? Бросить все и ехать в поисках... Там, Работы и средств для того, чтобы выжить, элементарно. Ну, выходит, миграция, освобождение территории. Да. Какой результат? Результат основной, то, что эта территория да, освобождается от активного населения, она уже освобождена. От активного коренного населения. Коренного населения, да. У нас десятки тысяч, статистики такой нету, но десятки тысяч у нас проживает за пределами уже десятки лет за пределами республики эти люди назад уже не вернутся у них дети там школы по заканчивали у них уже там социум обустроен да то есть тяжело человека вырывать из того социума где он уже там больше десяти лет прожил да? вернуться ну, там патриоты которые... единицы, единицы, единицы, да, единицы которые захотят там бороться там посвятить свою жизнь, чтобы свою родину спасать. Эти не, не, не столько сколько Да Просто жить, вернулся, единицы из тех, кто уехал. Здесь действительно уехал. Там, Здесь жизнь без борьбы невозможна, я думаю, сама. продолжай. Поэтому. Что хочет федеральный центр? Если он хочет демонтировать нас как субъект, чтобы нас уже постепенно лишили всех полномочий, на, э, на территории республики из-под контроля вывели все территориальные подразделения федеральных органов, выдавили все активное население, э, все местные региональные органы власти, ну, это все декорация. Это органы власти, которые не влияют ни на что. Они занимаются какими-то полураспилами, там, э, э, насаживанием на какие-то там более-менее хлебные должности своих родственников, знакомых, там, близких людей. То есть э, это период окончательной деградации и вымирания республики. Он недолгий будет нам осталось недолго. Да? То есть сейчас уже по <клев> федеральные чиновники поднимают вопрос об окупнении регионов. Я думаю, это не зря. И одним из первых регионов, где напрашивается вопрос об окупнении с более-менее такими сильными регионами, я думаю, это Калмыкия. Да? Но здесь что, мы национальный регион. У нас есть своя история, у нашего народа своя история. Нам эту землю никто не дарил. И забирать ее у нас тоже никто не имеет права. Ни под каким соусом. Там. Укрупнение, там, перераспределение бюджетов, там, еще что-то. Там соус может быть разный. Да? Но нам надо всем понять, э что это наша родина, и мы не имеем права молча э ее предавать и отдавать. Что бы нам там не говорили, там, э что это будет во благо, э что-то... Все-таки я считаю, когда у тебя есть кусок земли, кусок своей территории, где ты родился, где ты вырос, да? куда ты можешь привезти своих детей, куда, ты можешь, куда тебя привезут умирать и где закопают твой кости, где похоронены твои предки, все-таки это немаловажно. Всю нашу историю наши предки проливали кровь, защищая эту землю. И у нас нет права эту землю отдавать. Поэтому вопрос уже стоит так. Выживем мы или не выживем? Сохранимся мы или не сохранимся? Да? Нам очень тяжело в нынешней системе тотального бесправия что-то отстоять. Куда-то кого-то призывать, я не собираюсь, потому что это каждый сам выбирает. Да? Делает выбор. Ну, Лично я сделал выбор. У меня активная жизненная позиция, активная гражданская позиция. Да, она идет в разрез официальные провластные но я исхожу и, и из тех принципов, я исхожу из того понимания, как я понимаю интересы нашего родине. народа, да, интересы интересы своей родины. И поэтому, если федеральный центр так и продолжит игнорировать, да? так и продолжит молча нас демонтировать там, и приведет это к тому, что нас там тихо попытается присоединить к какой-нибудь области, да? а, тоже хочу сказать захолустной, я не хочу сказать, что там экономически сильный регион, там 40% территории этой области это бывшие два района Калмыкии вообще, это искусственно созданная территория. И там получится одно большое захолустье. То есть дальше процессы деградации социально-экономического вымирания, не продолжатся. И тут встанет вопрос, а что будет дальше здесь, если это все... Это ближайшее будущее, если такими темпами это все продолжится, да? Потому что миграции, опустынивания, они не остановлены, эти процессы. И постепенно эти территории заселяются... Кем заселяют? Дагестан. К нам приезжает с Воронежской области, mm -hmm. с к нам приезжает с Дагестана. Уже южные соседи. Да. Я вот э, общался с одним представителем дагестанской диаспоры, он мне такую цифру озвучил. Я говорю, примерно по твоим подсчетам, сколько говорю, проживает здесь э, дагестанцев? Он мне сказал, ну где-то это был 16 или 17 год, вот около 20 тысяч. Меня эта цифра поразила. Я потом думал: ну как так, я съездил в ряд наших сел в Черноземейском районе, в Лаганском районе, в Кибрульском. Я удивился, они почти полностью заселены уже выходцами из Дагестана. У нас есть села, где Калмыков не осталось. Мы уже свою родину теряем, но это уже этим процессом есть такие экономические причины. Да? Территория Дагестана, плотность населения. Дагестана 69 человек на квадратный километр. Плотность э, населения Калмыкии три с половиной человека на квадратный километр. То есть, есть миграционные потоки и... такие регионально не дают. И, да. и постепенно идет заселение. И за этими процессами же, допустим, у нас если уже ну, большая часть населения будет не коренного, пришло, да, то за ними придут какие-то уже другие потребности, да, религиозные, культурные, еще какие-то, да. И у нас уже достаточно большие общины проживают в ряде районов. Они там пытаются устанавливать какие-то свои порядки. Идут скрытые межнациональные конфликты, конфликты за землю, за пастбище, за точки. Это все есть, но это все пока не изучается. Сейчас мы дошли до того, что к нам в соседней республике боевики с автоматами приехали и пытаются отжать, правду из-под контроля другого жулика. Но на нашей территории основной нефтедобывающий актив. Они хозяйничают на нашей территории, не обращая внимания ни на кого. То есть нас здесь уже нету как фактора, сюда можно приехать с автоматом, отобрать все, что у кого хочешь, да? если они отбирают нефтеперерабатывающие предприятия, то я не говорю уже про точки, кто здесь хозяин, кто будет здесь наводить порядок не на словах, а на деле, когда это все будет, сколько нам еще ждать, многие из нас не доживут, пока будут вот так вот молча наблюдать за всем этим. Да? То есть, а потом это уже будет вам не нужно. Что делать? Третий раз задаю вопрос: Что делать? На твой взгляд, что делать? Ответил, что делать? Ты сказал, как все плохо. Тебе скажи, как выйти из этого плохо. По твоему мнению. Прежде всего, здесь нужен вменяемый, компетентный глава. Потому что Калмыкия вообще республика с очень высоким образовательным цензом с очень высоким уровнем образования населения. Да? И среди нас есть достаточное количество образованных, опытных управленцев, профессионалов, которые проработали в разных сферах. Я лично многих знаю. Да? Но почему-то федеральный центр из всего этого выбора назначил нам одного из ярких представителей шоу-бизнеса, который не обладает вообще, обладает вообще нулевым профессиональным управленческим опытом. У него нет даже профессионального образования. То есть они посчитали, что медийность, там, а, навыки, физические рефлексы, спортсмена, тусовщика, достаточные для того, чтобы управлять таким сложным регионом. Я не знаю, куда мы катимся вообще тогда. Но это мы уже знаем, то, что вот это... Дальше. Нам нужен. То есть нам нужен в первую очередь, Профессионал. Здесь поставить вопрос о том, что здесь нужен нормальный, адекватный глава, который, патриот, который займется этими проблемами, которому мы все должны помочь. Нам уже надо просыпаться, нам хватит ждать, у нас нет времени ждать. Мы на краю уже стоим. И вот здесь тогда уже надо садиться и реализовывать тот план, как-то что делать. Потому что не обладая какими-то властными полномочиями, да, можно много рассуждать. Конечно. Но в данной ситуации да, у нас нет права выбора. Нам могут прислать сюда любого. Могут прислать какого-нибудь помощника, депутата. Либо какого-нибудь человека, который вообще полностью оторван. Ну да, это самое главное. Начало, это, это да, и Процессы деградации не продолжатся. Да. И мы будем также и дальше там где-то в сетях бухтеть, на улицу выходить, ничего То не. То есть, есть поставить своего главу, чтобы вокруг не своего него главу, сплатить, я адекватного, немного, адекватного, профессионального, профессионального главу, главу да. вокруг да. него сплотиться, объединиться. Которому мы уже будем помогать считаю. реализовывать, да, план э -э -э тут нужен свой план Далласа, да, план спасения республики. Ну, план спасения, это понятно. да. А вот здесь уже мы, как военные спецы, сядем уже. В первую очередь это поставить под контроль нефтедобывающую отрасль, mm -hmm. да, чтобы республика контролировала этот сектор экономики. Во вторую очередь надо поставить вопрос о э, доходах, о деятельности крупных э, корпораций, которые ведут добычу нефти на шельф. Это прежде всего Лукойл. Э, мы, такая э, нищая республика, э, Почему-то представляем Лукойлу да, налоговые льготы, по налогу и на имущество, и налогу на прибыль, да, и теряем несколько миллиардов. Лукойл платит в год, за 2020 год заплатил 1 триллион триста миллиардов рублей налогов в бюджет разных В бюджет только Астраханской области, они заплатили за период с 2009 года по 2020 год, 19 год заплатили 32 миллиарда рублей. Бюджет Астрахани. Это бюджет Астрахани только получил. А где Калмыкия? Все трубы из шельфа от э, месторождения Филоновского и Корчагина выходят на территорию Калмыки. Их не тянут за 200 километров в Астрахани. Их э, тянут на территорию Калмыкии. А Калмыкия представила льготу. На основании чего? На основании некоего соглашения. Которого а кто видел, видел это был. соглашение? Почему депутаты Народного Хурала не видели это соглашение? Почему это соглашение не проходило, его утверждение не проходило через наш парламент? Это mm -hmm. вопрос. Почему как-то куларно, где-то оно кем-то подписано было? Республика теряет доходы. Вот это ответ на твой вопрос, что надо делать. Надо прежде всего у нас в доме навести порядок. Это то, что касается нефтегазового сектора. Это большие суммы доходов, да? Третий вопрос – это КТК. Почему они не платят аренду? Они прокачивают через нашу территорию, проходят большие... Сколько там километров? 170 километров, по-моему, проходит труба у них через нашу территорию. Ну, ну я не знаю, точно не но помню, задолженность не но задолженность большая. В два района они больше 100 миллионов должны в каждом районе, да? В Черноземельском 215, что 215. в Иклюбрульском около 100, там, да. за 100. И все представители власти молчат, будто <coughs> эти деньги нам не нужны. Да? Ну, То есть необходимо наводить порядок, это вкратце. Да. Необходимо... Сельское хозяйство, что ты скажешь о сельском хозяйстве? Там тоже необходимо наводить порядок. Ну, э -э давай, во-первых, поймем, что у нас происходит в сельском хозяйстве. У нас в сельском хозяйстве какая-то партизанщина. Ну, фермерское движение, да, надо отдать должное нашим землякам, которые... Э, у нас самая большая проблема в чем? Э, в сельском хозяйстве. Вообще, касаться сельского хозяйства, надо вопрос энергетики поднять. Не. Самая большая проблема, это у нас тарифы. Для юлиц самые большие в регионе, 11 рублей. То есть, и почему у нас гарантированный поставщик э, э, Волгодонская Атомная электростанция, да, которая нам по 5 или 6 рублей поставляет по оптовой цене. Да, у нас половина этой стоимости теряется при доставке сетями. У нас сейчас, допустим, на территории республики построены новые мощности ветроэлектростанции, солнечных электростанций, которые совокупной в год вырабатывают 459 мегаватт. Да? То есть на, это уже те э, энергетические Но мощности, которые вырабатываются на территории республики. А республика потребляет 129 мегаватт в год. То есть, да? 4, То есть э, раза больше. Да, Почему не проработать бы вопрос заключить какую нибудь э, концессию, государство, частное партнерство, да, чтобы поменять нам э, гарантированного поставщика? Тут нужно специалистам поработать этот вопрос. У нас бы не было таких больших потерь. И цена, соответственно, ну, да, более, была ниже, на бы намного концы, ниже. Да. Да. То есть мы как-то этот вопрос надо решать. Без решения этого вопроса говорить о развитии чего-либо да, невозможно. В сельском хозяйстве, да, ну, да, допустим, да. большая проблема. Да, у нас же основная отрасль – это животноводство. А, то есть здесь возникает проблема кормов, поскольку у нас зона рискованного земледения и его сложные климатические условия у нас, то может быть жара засухая, да, то там, э, снег, там, э, либо жесткие зимы, да, тоже это влияет на падеж, на кормовую базу. Да, то есть проблема кормов э, упирается в проблему мелиорации. Да, в свое время, в советские времена ее развивали, было даже министерство миллиорации, мелиорации, вкладывали вот эти каналы, или, то есть растительные поля были, да, кормо, кормосовхозы. Сейчас это все запущено, конечно, но этой проблемой надо заниматься. Без решения проблемы кормов мы не решим проблему животноводства. Да? То есть надо обеспечить тот необходимый минимум, который бы позволил тому поголовью, которое на нашей территории да, максимальное, mm. можно разводить, э чувствовать такую, как, ну, как это называется, кормовую независимость из продовольственная независимость Ну я назову это так, да. Mm. то есть проблема кормов основная есть программа минсельхоза да ну тут надо еще понять рынок животноводства животноводческой продукции он поделен в россии основной игрок на этом поле это компания мира она монополист где-то они нас душат тоже да через вот эти требования ветеринарии у нас Разваленная вся ветеринарная. На бумаге она есть, ветеринарная служба. А по факту ее нет, потому что все разрешения ветеринарные наши фермеры как-то получают за пределами, да? на вывоз, насколько я понимаю. Не, здесь, хуже. здесь уже, да. да. Здесь. Ну, здесь постоянно какие-то вводились ограничения, связанные там с какими-то ящурами. или еще. Вот, то есть эта проблема тоже немаловажна, ее надо решать. И подходим к основному, это вопрос переработки конечной продукции. Да? Много говорилось, многие там все помнят, что у нас здесь строилось два мясокомбината, но они бездействуют. Один мясокомбинат недостроен, разворован кредит. И поэтому проблема переработки стоит. Да? Поэтому эту проблему без дешевой энергии не решит. То есть это будет влиять на себестоимость ага. продукции в да. конечном итоге, чтобы она была конкурентной, во-первых. И во-вторых, э, но ну, это надо все в комплексе решать. Почему сейчас, сейчас пока каждый фермер, он борется сам за выживание. Ну, да, как ты вначале сказал, надо наводить в порядок. Системная должна скажем. быть работа. Да. да. Это все то, что касалось, там, ну, как я вижу, проблемы сельского хозяйства. Ну, да? Проблемы выхода, да? Из да, но э, проблема-то проблема есть, программы есть. Э, ну, у нас тяжело вообще привлечь какое-то финансирование на реализацию каких-то этих программ. Э, вот на федеральном уровне, я знаю, есть институты развития, есть и Россельхозбанк специализированный. У нас сейчас Россельхозбанк из-за криминальных скандалов несколько уголовных дел, связанных там, с выводом эффективных кредитами, — Да, убрали опустили до статуса дополнительного офиса. — операционного. Офис. — офиса, да. Но это существенное ограничение полномочий, там, связанных с лимитами там, кредитования, с рассмотрениями заявок. Да. То есть на нашей территории фактически это все ограничивает экономическую деятельность субъектов, там, которые засуществуются. — про банки это немаловажно. Да. не почему я по банке? Куда наши фермеры пойдут за кредитом? Да. Некуда. Тем более после такой жесткой, засухи за и зимы, да? Нет, у нас по, есть, по у нас есть специалисты, которые на практике это знают. Но у нас почему-то принято, что каждый вновь назначенный большой начальник, он резко умнеет и не считает, должен советоваться с такими специалистами. Да? А зря. А Зря. Эти люди, они на практике показали, что они... А, ну, вкратце понятно, понятно наводить порядок, ты сказал по всем отраслям, вот, ну, уже затянули, у меня такой вопрос. Как ты, вот, ты следишь за всей политической ситуацией, политической ситуацией в республике, как ты оценишь вообще деятельность межфакционной группы Народного Украины? Ну, я позитивно оцениваю. Наконец-то у нас какая-то часть депутатского корпуса да, стала не на словах, а на практике добиваться чего-то вообще. вообще Как-то в парламенте подняли вопросы перед правительствами, а что вы делаете для пополнения доходной части, что вы делаете для решения проблемы с госдолгом что вообще, вообще, я смотрел, интересные были баталии, связанные с обсуждением, с утверждением бюджета. Раньше-то это все молча, заголосовывалось, и все. И никаких вопросов не задавался. Это важно, и для общества нашего это важно. Важно понимать, что что-то началось делать. Межфракционная группа – это такая перспективная площадка. Ну, надо дальше двигаться, развиваться. Не могу не задать вопрос. Вот, э, Согласен Анна Бакин, недавно возглавил Комитет поддержки Путина, тоже там члены международной -со группы. Как ты смотришь на эту площадку, на этот комитет, это вообще твое мнение, твое видение? Я считаю, надо поддерживать все инициативы, направленные на то, чтобы привлечь внимание к проблемам республики. Под каким это будет флагом, там, будет комитет это поддержки Путина, либо это будет какая-то партия, либо это будет там круглый стол, там, общественно-политических сил, да, а, это не суть важно. У всех тех, кто, допустим, я сам принимал участие в заседании этого комитета, да, и сам принимал участие в заседаниях нескольких круглых столов, у всех этих общественников и у всех этих э, площадок, у них... Цель э, донести э, те проблемы, которые беспокоят нас сейчас. О которых надо уже не только говорить, о них надо да. кричать угу. весь голос, блин. Потому что дальше молчать и наблюдать, как убивает нашу республику, нельзя. Ну и сейчас в заключение, что бы ты пожелал нашим подписчику? Ну, я всегда желаю терпения, терпения, терпения. Ну, жизнь такая сложная штука, каждый вправе сам э, делать выбор. И я хочу, чтобы все-таки земляки уже не уезжали, возвращались. И хочу, чтобы тот день настал, э, когда потянутся назад. Спасибо за Итак, дорогие друзья, это был Саурат Дакинов. В очередной раз он пришел, поговорили на острые темы, которые непосредственно затрагивают наши республики. Ну а мы с Максимом продолжаем, продолжаем передачу Разговор о политике. И я думаю, в следующую передачу я приглашу Чемида Джангаева. Мы вроде бы с ним уже договорились, ждите и ставьте лайки, пишите комментарии, с исходным.